Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о плоских кровлях, а в частности эксплуатируемых плоских кровлях. На самом деле мне задают такой вопрос, ну очень много мне писали, расскажи, покажи, какой узел и так далее. А с чего вообще взяли, вот я хочу спросить, что в Финляндии их делают? То есть вы насмотрелись каких-то журналов и решили, что здесь так делают? На самом деле это неправда. Здесь плоские кровли делали там 70-е, 80-е годы, был такой период, но все же, скажем так, финны это те люди, у которых есть огромное количество опыта эксплуатации, они где-то ошибаются, что-то делают, вносят новые модные какие-то течения, потом они экспериментируют или смотрят уже это на ремонтах, видят какие проблемы случались или гарантии, что происходит, и поэтому это вносится плоская кровля как ненадежная. Поэтому у нас все, которые делаются аля, похожи по дизайну, как якобы плоская кровля, на самом деле это все скатки. Просто там небольшой уклон ската и прячется визуально, чтобы ну, внешне можно подумать, как будто бы это плоская кровля. Все. Поймите, а что вы дальше начинаете говорить и писать эксплуатируем, ну, эксплуатируемая кровля, то на самом деле... Но это вообще еще тем более в каркасном доме. В каркасном доме. То есть вы не забывайте, что в Финляндии есть дофига законов, которые потребуют от проектировщиков, если там какое количество людей эксплуатировать, где будут выходы противопожарные, как это все сделать, какие решения. То есть на моей практике то, что я видел, плоские кровли эксплуатируемые, это только лишь при условии есть. Дом два этажа, к нему пристроен, приделывается навес, ну, скажем, автонавес. Для одной или для двух автомобилей, грубо говоря. И, ну, это не жилое помещение. Вот над ним как раз-таки могут сделать эксплуатируемую кровлю. Так как есть выход нормальный, чтобы не лезть откуда-то, а есть дверь спокойно со второго этажа. И здесь сбоку эта пристройка. То если что-то будет протекать или какая-то проблема, эта проблема будет на самом деле не в жилом помещении. И решить ее э, грамотно и более там, менее затратными средствами можно ну, значительно проще и быстрее, и дешевле. Но там все равно уже сразу раз делается такой момент, значит, там противопожарные нормы. Везде, где делается ну, навес, там будет э, контур ЕИ-30. То есть 30 минут должна э, конструкция предо... препятствовать 30 минут пожару. То есть для, до момента, когда пожарная команда приедет, вот, они смогут э, все это потушить безопасно. Соответственно, конструкции все останутся на своих местах, и там очень сложные, достаточно узлы, и просто брать, вот скажем так, э, сделать некое подобие, да. Но ну, а толку-то все равно вы не сделаете то же самое. Поэтому эксплуатировать, вот делать плоскую кровлю на каркасном доме, которую еще и эксплуатировать, это вдвойне глупое решение, которое, ну, я не знаю, нормальный проектировщик никогда никогда об этом не расскажет, ну, никогда, точнее, не применит такую схему. Потому что плоские кровли — это дань каменным домам. То есть кирпич, блок, бетон — без разницы. Плоские кровли, где железобетонные плиты перекрытия присутствуют, и ни в коем случае не эксплуатируем. Эксплуатировать все-таки можно там какие-то не особо жилые помещения. То есть решить и сделать можно. Сделать грамотно очень сложно. Плюс еще добавить туда нужно криворукость. То еще кто-то что-то там недосчитал, кто-то еще что-то сделал. То есть один расчет на пленку, там, что она сейчас современная, она хорошая, там, и еще что-то. Нет, это никому не надо. У нас здесь страховые достаточно могут серьезно к этому относиться. Почему? Допустим, компания, которая строила дом, должна была дать определенную гарантию. Она дает ее, и потом она начнет туда ездить, и это будет ну, определенный геморрой. Это не так, как в России. Ты построил дом, а потом кто тебе строил, да фиг его знает кто. И фиг его знает где этих людей найти, из кого теперь спрашивать. И поэтому зачастую вот, то же самое, что в Эстонии очень много э, пятиэтажек даже Перекрывались плоские кровли, делали под скатки. Потому что это проще. Ребят, это просто проще, это надежнее. Вот здесь далеко ходить не надо. Любой дом нужно эксплуатировать. И вот как раз таки, если есть э, речь о эксплуатации, то всегда выиграет дом, у которого будет вода с него стекать. Соответственно, Александр Терехов еще затронул очень интересную тему. Мне понравилось. Я никогда не смотрел это под таким углом. Он сказал, что вот как раз-таки ты, когда подходишь к дому, когда есть свесы, кровли, ну это все, что касаемо фасадов еще, как, ну, как долго вы будете его эксплуатировать, насколько он будет пачкаться, ну там свои, в общем, тараканы, их много. И вот как раз-таки мне понравилось его слов, он сказал, свет, у вас когда кубическая форма, да, а не скатная, то вот как раз-таки солнце, и у вас теневая сторона, она больше получается. Соответственно, как там ваш дом этот стоит. Плюс второе, мне понравилось тоже с его слов, это ты когда подъезжаешь к дому, у него есть крыша, свесы, ты идешь, ну, под свесами, дождь на тебя не капает и так далее. И ты подъезжаешь, ты больше, ну, как бы, как больше к дому подъезжаешь, а не просто к какой-то стене кубической непонятной. Поэтому такая это, конечно, такое себе на любителя, но все же это тоже может являться фактом. Поэтому кто не пробовал эксплуатировать, соответственно, ну, как бы достаточно сложно, наверное, сразу сказать и понять, кто прав, кто виноват. Но я думаю, что если у вас все-таки будет двухэтажный дом, который будет с плоской кровлей, там вы неправильно его на участке как-то посадите, если у вас там какой-то сад или не сад, вы можете себе столько тени сделать, которую вы никак не можете убрать, то как раз-таки скатная кровля будет вам давать, все-таки за счет угла наклона будут скаты и будет ну, освещенность нормальная. Соответственно, для каркасных домов я считаю, что плоская кровля, она вообще не подходит совершенно, она бессмысленная. Каменные еще как-то можно, что касаемо эксплуатируемых, то это только при условии, если где-то это вы живете в Японии, либо это столицы, где участки ну там по 5 по пять соток, там четыре сотки, 5 соток уже в таких размерах идут, то конечно там уже приходится как-то архитекторам ну, выкручиваться, но все-таки выкручиваются по принципам либо над гаражом, либо над э, автомобильным навесом делают эксплуатируемую кровлю над жилыми, но оно бессмысленно. Поймите, что вот у кого идея там сделать одноэтажный дом себе, я просто сейчас, ну, поясню, как, где можно сделать эксплуатируемую кровлю. Вот как раз-таки она может быть только в варианте двухэтажного дома. И эксплуатироваться может только первый этаж, грубо говоря. Да, ну, пускай это автомобильный навес или еще что-то, но выход со второго этажа на эту кровлю. Почему так? Почему вы не можете сделать одноэтажный дом и полностью эксплуатируемую кровлю там лестницу снаружи сделать или еще что-нибудь придумать какую-то фигню да вы можете ну в теории но вот теперь вдумайтесь у вас должен быть фановый стояк на кровлю и то есть ароматы ванили я думаю что вы там как вы будете размещать или что вы будете делать весь запах он будет как раз таки там находиться это кто-то об этом думает, когда делает себе, планирует сделать эксплуатируемую кровлю Также есть печи, камины и так далее, это все дымовое Как это будет работать? Кто-то пошел, э, я хочу затопить печку, да, там в бане или еще где-то Или в камине, а кто-то хочет на террасе побыть И вот он весь в дыму в этом, в копоте будет находиться ну, Это бред, конечно, такой, который мода приходит и мода проходит вот как раз-таки на плоские кровли это некий тренд. Да, он имеет место быть при грамотных решениях, но я думаю, что все же э, это подходит ну, больше как можно использовать мембраны, но не делать ни в коем случае чаши, а делать... Ну, под слив, под один скат, то есть подходите с трех сторон дом, дома, вы видите, как будто у вас ну, плоская кровля, нет ничего не свесов и так далее, то вот как раз таки на четвертой стороне нужно уже делать под жолоб и так далее. То есть все системы там с цепями вместо этой системы, это тоже бред полнейший. Там разбираться, это отдельное видео нужно делать и рассказывать об этом. Об этом никто не хочет но ну, почему-то рассказывать. Все говорят, только красивом фантике. Но когда упаковка, блин, разворачиваешь, а там нифига не вкусная конфетка, кусочек, блин, того, чего не хотелось бы отпробовать, то вот как раз-таки здесь и появляется проблема. А также в наших вариантах это будет еще проблема больше. Почему? Потому что нужно будет завышать изначально, если это брать каменный дом, то нужно будет завышать этажность э, и, соответственно, опускать потолки, потому что нужно будет провести э, полноценную вентиляцию. То есть отопль, э, утепление должно быть хорошее, пароизоляция, если она там необходима, как сделать все вот из-под кровли, все эти, э, из-под мембраны этой выходы воздуха. Это тоже такие непростые штуки. Они все возможны, их можно делать. Но вот чтобы сказать конструктивно, но это очень сложно. Понимаете, вы можете там сделать тысячу гидрокостюмов, но вот 10 из них протекут. Вот что-то склеилось не так, что-то пошло не так. Вот что-то произойдет. И вопрос, здесь в гидрокостюме у вас вода будет заходить к вашему телу. Соответственно, вы получаете дискомфорт. Вот. Поэтому я считаю, что плоские кровли, это фигня полнейшая, не имеет никакого смысла. Это только лишь мода. И все. И подходит только лишь к каменным домам. Все. Эксплуатировать по максимуму тоже бессмысленно что-либо эксплуатировать, потому что стоимость ремонта может превосходить все здравые смыслы. Вот. А также там делать можно ну, всякие... Опять же, если у вас есть частные дом и земля, то используйте простые решения для простого. Для всего простого. То есть сад вы можете разбить спокойно где-то на участке и так далее, цветы посадить, клумбы. И они будут своей жизнью жить, а крыша своей жизнью жить. И не надо их перемешивать. То есть если у вас, конечно, там какая-то квартира, там лофт находится где-то в центре чего-то там мегаполиса, то там можно, да, архитекторы, грамотные архитекторы могут решить все ваши задачи. Для вас это будет стоимость, ну, она, как бы, мне кажется, заоблачная, если сравнивать с тем, что купить и построить, ну, простое. Но в некоторых случаях, конечно же, это можно делать. Вот. А я считаю так, что должен быть осознанный выбор. Если вы выбираете это самостоятельно и думаете осознанно, вы знаете все негативные последствия этого, то тогда да, я согласен с этим. Если же вы не знаете о них и делаете этот выбор просто на основании красивой картинки или там нынешней моде, то подумайте два раза. А на этом хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч.